это ебанька все было нескладно значит сегодня у нас в работе Nissan Кида полная утеря ключей сделал ключ с кнопками системы Kellys Go заводим барашком автомобиль заводится включаем пробуем кнопки опять же ключ у нас лежит вот здесь заводим нажимаем на тормоз автомобиль заводится не теряйте ключи а если вдруг потеряете то в наличии есть также работает система свободные руки Ложим ключ на крышу, и автомобиль уже не заводится. Берем у вас крышу, переносим вот сюда. И все работает.